У вас на канале Тараторка. Сегодня тема нашего расклада будет такова, как он там без меня. Это расклад для тех девушек, которые находятся в разлуке после расставания со своим молодым человеком и которые бы хотели узнать, как там поживает их бывший парень, мужчина. Позиций будет всего 4. Вы выбираете одну и слушайте расклад. Так, давайте начнем. Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Так, четвертый вариант. Выбирайте. Кто не успел, можете поставить на паузу. Ниже в описании будут указаны тайм-коды, а мы начинаем. Итак, давайте начнем с первого варианта. Первый вариант, я вас приветствую. Это карта сигнификатора вас самих. Итак, тройка жезлов на выборе. Видимо, вы еще не... Все еще находитесь в той стадии переживания, да, этих отношений, перемотки, так сказать, да еще не зажили ваши раны. Вспоминайте все ваши моменты с вашим бывшим. Не отпустили его до конца. Вот эти чувства у вас еще гложет. Итак, давайте посмотрим, давайте посмотрим, как он там. Так... Тройка кубков, дурак и девятка жезлов. Говорит вам нам, вернее, о том, что бывший вас не забыл. Он находится точно в таком же состоянии, он не э, ищет сейчас, да, новый объект вожделения, новый, не начинает, да, поиск активный для следующих отношений, не знакомиться ни с кем, он все еще находится в некой прострации, тоже переживает, перематывает, так сказать, пленку и, скажем так, пытается обнулиться, пытается, пытается себя как-то... как бы это сказать, пытается отгородиться от всего этого, да? забыться, начать все заново, Ну, не в плане поиска да, партнера, а в плане отпустить всю эту ситуацию, пытается как-то рационализировать, понимает, что момент уже упущен, нужно идти дальше, но что-то его все-таки все еще коробит. какая-то чувствуется недосказанность от него. Возможно, он понимает, что он накосячил в этих отношениях, и последнее слово оказалось за вами. да Я не говорю о том, что вы там что -то вы ему напоследок высказали. Скорее, так сложились обстоятельства, что в итоге он понял, что он не прав. Что вы молча, возможно, да кто-то ушел. Но в душе все-таки он понимает, что... Этот, этот расход, этот а, развод произошел по вине а, этого самого человека. Итак, давайте посмотрим, как он там, что с ним происходит да, в данный момент. Ой, ну да, я могу сказать тут сразу, что у него вокруг какой-то женсовет, очень много женщин вокруг наверное у этого мужчины в семье преобладают женщины возможно там сестры, мать, я не знаю еще кто-то, подруги какие-то да, все, все такие себя советчицы стоят за него горой пытаются его оправдать да, в глазах своих собственных и и как-то знаете очерняют его как бы очерняют вас на его фоне говоря о том что да это она виновата да забудь о ней да она тебя не стоит да ты найдешь себе и лучше и богаче и красивее красивее прошу прощения тогда что свет клином не сошелся на той девушке хватит переживать возьми себя в руки до таких, как она, в общем, как бы говоря, миллион. Да? Итак, а что он по этому поводу думает? Ну, он не может до конца это принять, и он все равно, ему снятся сны о вас, о тех моментах, проведенных с вами. Возможно, у вас какая-то есть связь на ментальном уровне, и он старается как-то, знаете, достучаться до вас, возможно, через сны, возможно, не намеренно, да, не намеренно, подсознательно это как-то все происходит, пытается забыться через работу. Через, возможно, друзей, какие-то тусовки с друзьями, да. В общем, пытается, возможно, где-то кто-то и выпивает, да. То есть просто пытается сейчас, на данный момент, забыться. Но когда он засыпает, на него накатывает. Он не может этот момент проконтролировать. Ну а как тут проконтролируешь, если ты все еще да, пережевываешь все те моменты, связанные да, с этими отношениями? Давайте посмотрим, ценил ли он вас, когда в этих отношениях с вами состоял. Да? Давайте посмотрим, ценил ли он вас. Ну, я скажу так, он считал вас достаточно деспотичной женщиной в этих отношениях, конкретно, То есть считал, что вы слишком сильно перетягиваете одеяло на свою сторону, да. Возможно, вы его где-то поправляли, да, говорили, что нужно делать, что не нужно, да, направляли, пытались, да, но в своих глазах он видел... Mm -hmm. какое-то давление что ли на, на него самого а, думал что вы чересчур а, чересчур пытаетесь его переделать а, под себя и ему это не особо нравилось и он достаточно много считает, что, ну со своей стороны да мы смотрим со стороны мужчины он считает что он, много терпел, намного многое закрывал глаза, что такое впечатление, как будто вы с ним нянчились, вот у меня, да, складывается, как здесь вот женщина с ребенком, да, вот как, как вот реально с маленьким мальчиком, возможно, была какая-то разница в возрасте, возможно, он чисто ментально, да, такой человек, которого надо да, Но в своих глазах он все-таки видел это как какую-то угрозу да, его суверенитета, его мужественности да, в этих отношениях. Видел, что его мужское эго как-то подавляется да, чересчур сильно. Вот именно чересчур с его стороны. Да. А как на самом деле? Давайте посмотрим, как на самом-то деле все обстояло. Ну, на самом деле, вы для него были кармическим уроком, кармическим учителем, можно так сказать, да? Человеком, который пытался его... Человеком, который пытался его научить, да? Привить какие-то ценности, да? Чтобы человек повзрослел. Потому что тут прослеживаются нотки детскости какой-то, да? Наивности, где-то вот этого детского максимализма И вы пытались до него достучаться Я бы не сказала, что это было вот как здесь аркан императрицы да Слишком сильно подавляли Просто с высоты своей колокольни он видел это таким образом Но по факту, даже если смотреть на вот аркан На третий аркан да императрицы и тут вот выпадает рыцарь. Да? Это говорит о том, что он просто-напросто морально слаб, или, ну, ваши, ваши планки, да, они слишком разные, то есть вы стоите по уровню развития, да, целостности выше вашего бывшего партнера, и он как бы, возможно, он этого не замечал, и думал, что вы его все-таки подавляете Но по факту, как тут карты говорят Вы были мудрой женщиной в этих отношениях Вы и сейчас таковой остались Но он не понял, не оценил да, И в этом его проблема заключается Давайте посмотрим, вспоминает ли он о вас И как он вспоминает Ух ну, что я могу сказать, вспоминает не то слово, то есть вы вонзили кинжал в его сердце, да, его самооценка, она поубавилась, возможно, да, что дало ему какой-то какой плацдарм для переосмысления вообще самого себя, да, как, как целостного человека. Безусловно, он из этих отношений вышел с пониманием того, что вы дали ему вот, этот вот, знаете, вот эту основу заложили да, для дальнейшего его роста, но он осознал вашу ценность только когда уже потерял. Давайте посмотрим, хочет ли он вернуться к вам и что он хочет вам сказать. Угу. Ну что он хочет вам сказать Он хочет Сказать вам, что он Некий такой Я не знаю, как бы это выразиться Некий такой мачо-мен Или же По-другому Описывая его, можно сказать, что он Одинокий волк да, человек, который познал всю суть мироздания, что он повидал эту жизнь. Но это все напускное, на самом деле, внутри, глубоко, да, в нем сидит вся вот эта боль мира, да, которую вы ему причинили, ну, которую он бы не хотел вам показывать, вот эту вот всю свою слабую сторону. То есть хочет пустить грубо говоря полю глаза, да, чтобы вы не заметили все вот это вот его раскаяние, не заметили, как ему тяжело без вас, что с вами было сытно и вообще в принципе на душе было классно, а без вас он сейчас, ну, пытается казаться тем, кем не является. Ну что ж, пусть страдает дальше, что я могу сказать. А мы перейдем ко второму варианту. Итак. Спасибо вам единички. Спасибо вам единички. Так, сейчас я карты сложу. Угу. это мини-версия э, колоды колоды Климта, таро Климта, золотого таро, поэтому немножко неудобно их использовать. Ну. Эрт очень говорящий. Давайте перейдем ко второму варианту. Второй вариант я вас приветствую. Сейчас перетасуем немножко колоду. Расклад у нас такой. Как он поживает там без вас, да? Как он там? После расставания с вами. Так, второй вариант. Ох, что ж вы находитесь. В таком удручающем состоянии дьявол выпал у нас аркан. Либо вы сейчас находитесь в состоянии такой некой дьяволицы, да, как будто вам у вас прямо внутри, да, вот это все накипело, как будто вы не успели выговориться, да, сказать все, что вы думаете о том человеке. Либо этот человек вас настолько уже просто в нистосто приводит, что вы уже не знаете, куда деваться. Но мы сейчас более подробно рассмотрим вашу ситуацию. Итак, двоечки, как он там без вас? Давайте посмотрим, как он там без вас. Так. Ну что, это манипулятор вам тут выпал, да, манипулятор в отношениях, любитель простинных союзов, да, каких-то многоходовочек, человек, который для себя все делает, да, который выставляет все таким образом, что в итоге оказывается, что это не вы, не про, вернее, он не, как бы это выразиться, правильно. Что, в общем, вы виноваты в той или иной ситуации, а он белый и пушистый, и вообще, э, скажите спасибо, что он тут с вами щечукается, да, вот таких, как вы, у него там э, табуны из лошадей и, и, и стадо коров, там, в общем говоря, грубо, что он весь такой неписанный красавец, а вы так просто э, та, как счастливится из миллиона миллион женщин, да. Возможно, он не являлся таковым в начале отношений, да, показал уже свое истинное лицо, немного погодя. Да. Поел он вас конкретно, да? выпил кровушки ваши. Давайте посмотрим, как он там сейчас, строит ли отношения с другими женщинами, как себя вообще позиционирует в этом да, пространстве. Ну, рубаха-парень, что я могу сказать, да? На людях он себя показывает очень достойно. Ну, в принципе, ничего не изменилось. Он так, как и изначально себя вел, таким и остался. За единственным минусом того, что вы оставили след в нем, неизгладимый, и его вот этот повергает шок. Он старается как-то, знаете, немножко это спрятать, отрицая сей факт э -э и продолжая дальше <coughs> прошу прощения, дальше гулять, отдыхать, да, время классно проводить но настолько ли это классно время он проводит, давайте посмотрим ну Возможно, ему так самому кажется, потому что он себя слишком сильно любит, чтобы замечать некие пробелы. Да, да он общается с девушками с противоположным полом, но я бы не сказала, что это все серьезно, да, что это к чему-то приводит. Не сказала бы, что у него постоянные какие-то отношения и партнерши, то есть он, возможно, их меняет, проводит какие-то ночи, и, в принципе, это и все. Возможно, у него там продолжительные отношения происходят. Ну, такое впечатление, как будто у вас с ним закончились отношения достаточно давно, и промежуток какой-то произошел длительный. До нескольких лет, может быть, даже. Ну, давайте посмотрим, вспоминает ли он вас. Ух! Ну, конечно, вспоминает. Такую женщину и забыть это невозможно просто-напросто. Убили вы его чем-то, убили самой собой, да, ценность вашу он эм, осознал, да. Спустя, опять, опять же, некоторое время, погодя, он понял, что такая женщина, как вы, была судьбоносной для его, эм, для него самого, да. И что таких женщин. Он, в принципе, навряд ли встретит, ну, даже если там, возьмем несколько миллионов девушек, да, о которых говорилось ранее, да, даже на эти три миллиона, возможно,-то и, и двух штук не наберется, да, он понял, что неправильно вел себя по отношению к вам, что его привычная манера поведения, она как-то, знаете, на вас не сработала, да. Ну, возможно в начале да но как бы тогда все мы когда сталкиваемся с чем-то новым мы пытаемся вот это все как-то анализировать да и может быть первые один два раза это прокатывает но в дальнейшем уже человек разумный начинает как-то знаете делать выводы и уже дальнейше действовать и тут он как бы понял что вся его и система ценности она вообще неприменима для такой женщины как вы что вы знаете себе цену чтобы не разменивайтесь там да по пустякам да вы его возможно ценили но всему приходит логический конец собственно как в этих отношениях давайте посмотрим насколько сильно он переживает вашу разлуку Но для него, в принципе, я бы сказала так, это уже пройденная как бы тема, да. Но, тем не менее, он периодически к этому возвращается, да, ментально. Не сказать, что вы там ему снитесь, что-то такое, да, но если, допустим, у вас связывают какие-то рабочие моменты, да, или, возможно, вы живете там в одном городе, в одном районе, и, возможно, случайно где-то вас увидев или, или услышав ваше имя да, э, в каком-то разговоре, то его начинает вот это, знаете, как будто бы его головой опускает в эту холодную воду, и он нехотя возвращается ко всем вот этим прошлым сценам, э, и понимает, что он продешевил очень жестоко по отношению к самому себе. Что, что он оказался, в общем и в минусе, да, грубо говоря. А, возможно, это была та женщина, с которой я да, смог построить нормальную, качественную семью. Да. А, у нас бы было прекрасное будущее, и финансовое положение было бы стабильно возможно вот как-то так он об этом ну, задумывается но его отношение к вам по королю э, мечей э, говорит о том что он не намерен до да, мириться э, показывать то что вот он неправ на да, пытаться с вами первым пойти на контакт то есть он он возможно готов да но только на провокацию да на какое-то вот э, негативное отношение к себе то есть ну, вот э, какую-то такую сильную эмоцию вызвать негативную чтобы э, хотя бы этим зацепить потому что он понимает что на что-то больше ну как бы у него сил не хватит давайте посмотрим э, как он вспоминает о вас Ой, женщина-жрица, да? Женщина-жрица. А -а -а. Ну, тут и так понятно, что он потерял очень драгоценную для себя женщину и вовремя не, не поступил правильно, да? Не попытался извиниться, разрешить какой-то конфликт, а -а не высказаться с вами, да? Не прийти к а -а компромиссу. Он просто... Как маленький ребенок взял и убежал от всех проблем как бы опирует тем что вот я такой какой я есть а что-то не нравится то есть ну как бы да дверь там и как бы этим этим моментом он настолько развернул вас от себя на 180 градусов что он понимает, что сейчас смысла даже нету, да, пытаться с вами, ну, как-то выяснить эти нерешенные вопросы. Не хочет он первым идти на контакт, потому что ему просто-напросто не хватает смелости, да, рассудительности. Он понимает, что уже много времени прошло для того, чтобы что-то пытаться наладить, да. И, но он понимает, что вы знаете об этом, и... И что вы равнодушны к этому всему. Вы уже переболели в тот момент и как бы пошли дальше своей жизнью жить. Ну, как-то так. Давайте перейдем к третьему варианту. Спасибо вам, двоечки. Так. Троечки, я приветствую вас. М -м -м. У вас, я смотрю, все хорошо. Вы добили всего, чего хотели. Возможно, у некоторых из вас свой бизнес или а, та работа, то дело, которое, которому у вас лежит душа. У многих из вас а, счастливая семья. А, кто-то ждет ребенка, кто-то строит дом. Ну, то есть карта «Мир», тут как бы и так понятно, что «Мир», да. Все благозвучно, все прекрасно. И вы, наверное, зашли на этот расклад просто, не знаю, на досуге, чтобы послушать да, какую-то интересную там, историю на фоне, да, узнать, что там у него происходит. Может, что-то интересное? Ну, давайте узнаем. Посмотрим сейчас. Так. Что у нас? такая карта? Восьмерка мечей. Угу. Кто-то очень сильно думает о вас, да? Тоже это может быть. Ну, давайте посмотрим, как он там. Ваш бывший... Ну, скажем так, сразу, человек, каким был, таким и остался, да, М -м -м, ничего особого в его жизни не изменилось, то есть он как, как у него вот не нестабильная вот жизнь происходила, да, хотя, может быть, это и есть стабильность своего рода, да. Человек легкий, человек, который не любит э задумываться о каких-то вещах приземленных в плане не знаю, финансового состояние, да, благополучия, какой-то стабильности, человек, который любит погулять, отдохнуть, весело провести время в компании, да, прослыть таким загадочным, мачо, возможно, да, каким-то интересным человеком для окружающих. Ну, тут видно, что человек.. Открывается под масками просто-напросто. Я бы не сказала, что он самому да нравится то, как он живет. Он хочет каких-то перемен, но вот его как-то, да, э, как-то вот эта вот привычная маска, она, нужно на автомате просто вылазит из него еще. То есть, ну, как бы получается так, что, э, возможно, он в какой-то компании своей, да. Достаточно популярный персонаж, но внутри, как бы, да, у него нет вот этого отклика, да, он недоволен тем, на самом деле, в каком положении сейчас находится. Давайте посмотрим, вспоминает ли он вас и как. <п architects> Ох, смотрите, опять же, вот эта же восьмерка выпала, да? Судьбоносная карта. Все плохо. Все очень-очень плохо. Очень плохо. Человек сейчас каких-то, ну, тут можно, в принципе, одним словом, это обозвать, у человека просто-напросто депрессия сейчас происходит, да. Он понимает, что он просто загнан в угол, что еще чуть-чуть, и все, кайок, как бы, да. Ну, зашел человек в тупик, ему нужно пройти трансформацию, из которой он пока что не то, что выйти, там, зайти не может, да, потому что, ну, боится, как-то, знаете, уже. Возможно, он уже в том возрасте находится, когда ну, как-то не принято да, менять что-то в своей жизни, учиться чему-то новому в силу там, да, своего скудоумия. Но он понимает, что вы вырвались из этих оков, у вас все прекрасно, чего не скажешь о нем. Он сейчас в себе по большей части находится, да, в своей вот этой черепушке, из которой не так часто выходит. А если выходит, то это все на показ. Это все уже по отработанной схеме. Это уже, знаете, возможно, в той компании, где он обычно варится, это не особо актуально уже, да. Как бы времена меняются, мы все взрослеем, да. А, сложно сказать, когда вот одна и та же манера поведения, когда ты не развиваешься, что ты от этого становишься интереснее, да, в глазах окружающих. Поэтому... Он пришел к выводу, что нужно что-то менять в себе, а что менять, не знает. Да? Боится очень много страхов, он в этих страхах не вылазит просто сутки напролет. Возможно, он в запоях периодических, да, которые не позволяют ему выйти, опять же, к осознанию, к какому-то просветлению. Давайте посмотрим, вспоминает ли он о вас. Ну, вспоминает тяжело на самом деле. Понимает, что он с вами тоже под масками себя вел, что, в принципе, вы женщина, которая раскусила его и просто пошла дальше. Да? То есть, возможно, вы пытались с ним как-то да, наладить контакт, пытались поучаствовать, посочувствовать, да. но в какой-то момент просто развернулись и ушли. То есть, ну, а какой смысл да, человека, человека пытаться вытащить, да, вот из его вот этого, вот из его скорлупы, да, если человек сам не хочет, да, не пытается, не, не, то есть ему комфортно, видимо, на тот момент было. И он понял, что в принципе, кроме вас, да. Близких не осталось. То есть тех людей, которые готовы были да, с ним взять его за руку да, и пройти весь этот путь. И он понимает, что он вам очень много говнеца да, оставил после себя в душе. да, Возможно, даже и не в душе, а в материальном плане тоже. Но очень нелицеприятный разговор состоялся у вас в последнюю встречу. То есть, возможно, он уходил, когда да, уходил сказав последние слова, да, а, но но сейчас он понимает, что вот это все говно, которое из, изливалось из урта, да, да, но оно ничего не стоит и как бы никому не нужен по большому счету, да. так давайте посмотрим, вспоминает ли у нас вспоминает еще как вспоминает ну понимаешь что он вас предал то есть а ду душой он это понимает на мозгами может быть он это не принял до сих пор этот факт потому что ну тут, -тут он он реально он придумывал в себе там очень много чего там да, возможно какое-то светлое будущее связанное с вами да интересуется да вашей жизни очень пытается как-то ее Возможно, через соцсети, да, через знакомых, знакомых там еще, каких-то знакомых разузнать. И он понимает, что он, ну, по сути, нахрен никому не нужен, да, не сдался. И что у вас все прекрасно, и без него, и, и он от, вот от, от, от осознания этого факта, он понимает. Что те люди, которые э, готовы были, да, ему протянуть руку помощи, их больше не осталось, и все, в принципе, по большому счету. Давайте посмотрим, как он сейчас вообще там. Ну, если это было давно, ваш, ваши отношения давно закончились, то это говорит о том, что он, возможно, уже на, по физике там, да, изменился. То есть, ну, возможно, он там употребляет какие-то запрещенные вещества или. Просто чрезменно употребление, не знаю, ну, чревоугодие, там, да. А, что касается еды, да, или там спиртного. То есть, ну, это уже по физике реально одного. Что уже здоровье там не, ну, как бы, не вытягивает, да, его образа жизни. Что же пора остепениться. Он это все понимает, но вот, вот это вот ермо на шее, да, которое висит у этого парня, Затягивается все ту же и ту же, да? И уже, в принципе, скоро затянется у самой и шеи, и, и он понимает, что он сам это все делает, и, и при этом затягивается все ту же и ту же, да? Не меня, ничего вокруг. Очень интересный персонаж такой. Давайте посмотрим, попытается ли он там, да, дайте себе знать, да? Вам. И что бы он хотел сказать при этом, мне интересно. Oh. Что-то мужчины у нас все, да, такие пошли да я, да у меня там, в общем. Ну, что бы он сказал. Ну, конечно, он не пойдет к вам ничего рассказывать про себя, но если бы такая ну, гипотетически ситуация произошла, он бы просто, опять же, говорил о том, как он цветет и пахнет, что у него там, я не знаю, в офшорах много денег, еще что-то там, да, много земли, я не знаю, там, людей в подчинении, ну, по факту там ничего за душой у него не осталось там. А, да в принципе говорил бы он вам только то что как он умеет лапшу на уши вешать и все по большому счету я тут ничего не вижу ну, ему как бы духу не хватит там прийти да показаться вам в лицо все что он может это вот через знакомых как-то за вас узнавать и плакать ночью Лежу в подушку. Ну что я могу сказать? Третий вариант. Спасибо вам. Давайте посмотрим, что там у четвертого варианта. Интересно. Четвертый вариант я вас приветствую. Так, это карта сигнификатора. Семерка мечей. Угу. Итак, напоминаю, у нас расклад вспоминает ли он вас? Расклад на бывшего мужчину. Как он там без вас поживает? Все ли у него там хорошо? Плачет ли он по вам? Или нашел себе новую пащу? Ну, тут либо свежая да, ситуация произошла недавно. Вот. Какое-то чувство предательства. Возможно, тут вы еще страдаете по вашему бывшему. Сравнительно недавно по ощущениям такое расставание произошло. Так, давайте посмотрим, как он там. Как он там? Что там с ним происходит? Ох, елы-палы. Ну, что я могу сказать по этим уже двум выпавшим картам? Человек вас обманул. Обманул-то очень серьезно. Возможно, изменил, да наклехать от кого-то, ну, или вел там двойную и тройную жизнь с какой-то посторонней женщиной. Но человек, который по факту не выбрал вас, да, в конечном итоге. Выбрал другую. Давайте посмотрим, как он там Как он там без вас? Ну что человек тут делает? Он сейчас в каких-то заботах материального характера. Он сейчас э -э, попал, скажем так, э -э, в просак денежного плана. То есть ему по сути не хватает денег. Он пытается найти выход из этой ситуации. Возможно, это как раз таки связано с его семьей, да, новоиспеченной. Возможно, он там женился по залету или еще что-то там, да. Не самое страшное, что вы узнали это откуда-то со стороны, да. Возможно, кто-то увидел на улице, как он ужимается с другой, возможно, кто-то кому-то передал вам, да, эту информацию, ну и так далее, там. То есть человек до последнего не признавался да, в своих похождениях. Тут, ну, тут как бы и так понятно уже по всем этим картам. Но чем он сейчас расплачивается? Тем, что у него, по сути, может быть, и работы нету. Хотел бы да нету, да, нет средств для существования. Ой, король, да. Король кубков. Ну, он, он, он думает сейчас о том, что в принципе он как мужчина состоялся. Ага. Давайте посмотрим, а так ли это, да? Так ли это? У, У наивный, наивный маленький мальчик, что я могу сказать. Ну пусть так думает, для нас это услада, да, для ушей будет. Человек, по сути, сделал неправильный выбор. Вот, По жизни, вот так, если смотреть, он расплачивается, по сути, за предательство, за то, что. Ввел двойную-тройную игру, да, и жизнь его будет тяжела. Тут прямо карты говорят об одном этом. Человек находится в иллюзиях, человек считает, что у него сейчас этот момент, да, возможно, типа привязывает это к пандемии, да, что, допустим, работу тяжело найти, не знаю, там денег мало, но все образуется. Все пойдет в гору, вот-вот, сейчас, сейчас. Но, по сути, это не изменится. Так его и будет тянуть вниз. Тут высшие силы уже, по сути, ступились за взялись, вернее, за этого да, человека. Ну, в лице тут конкретно дьявола, да. Человек расплачивается за свои его сладострастия, да, за свои низменные желания материалами, материальными благами, да, материальными. Давайте посмотрим. Вспоминает ли он вас? Думает ли он о том, что не туда-то я свернул, да, не на ту дорогу. Давайте посмотрим. Ну. No. Не сказала бы я. Он сейчас в каких-то заботах таких находится. Он нужно связанный как раз таки с рождением ребенка. Для него это все ново. Слушайте, как-то это все резко произошло, по-моему. Возможно, есть такой э, вариант, что его приворожили, то есть он человек вот реально, то есть да, по всем показателям. Э, ну, как если бы на его месте был здравомыслящий человек, человек адекватный, он бы в принципе понял, куда он попал, да. Этот как будто не знаю в розовых очках сидит и э, прижимает к себе вот эту девушку. Женщину и, и думает о том, что вот она та самая. А если, допустим, спросишь его, а что же это за женщина, которая покорила твое сердце, да? там по факту пустота в глазах. Ну, как-то так я это вижу. А... будто его вот я, да, его душу, а... то есть вот его разум, он просыпается там, я не знаю, когда он в бессознательном состоянии находится, да, в состоянии сна, по сути. А, то есть он вроде как бы понимает подсознательно, что-то не так, а по сути ничего не делает, да, для того, чтобы как-то, знаете, вы, вот эта перенаслаз с него сошла. Ну, давайте посмотрим. А что вообще с ним происходит? Мне так интересно. У... Нет, человек по-любому под приворотом находится. А, или. Или еще что-то похожее. Но у человека что-то явно его, его несет, несет вообще не в ту сторону. Да? У человека реально замыленные глаза, человек не понимает, где он находится и что он делает. Он, по сути, это как бездушная кукла. Давайте спросим у карт. Он расплачивается просто за свои вот эти похождения, за грешки свои, что ли? Ой, ну, я бы сказала, да. Я бы сказала, да. Возможно, это не та девушка наводилась, которую он там сейчас, да, семью строит. Возможно, это какая-нибудь братка, что ли, от какой-нибудь. Бывший-бывший там. В общем, короче, обиженная женщина. Возможно, некоторые из вас делали что-то, да, там, какой-то бумеранг на него поэтому тут как бы все возможно но человек реально огребает за за все то что вот он натворил по сути давайте посмотрим вообще он в принципе задумывается там о вас или, не знаю, вспоминает что-то, связанное с вами. Как вот, ну, вообще, как к вам относятся? Давайте последние три карты вытащим. Ну, очень странный расклад четверки, я могу сразу сказать. Тут как бы человек у, вспоминает о вас очень э, с хорошей позиции, да, с хорошей стороны. Он понимает, что у вас была любовь, что вы как-то... у вас Вот была... Одна волна да, на двоих. То есть Вы с полуслова друг друга понимали. У вас все, в принципе, это было прекрасно. Но в какой-то момент вот это все обрывается. Понимаете, как будто вот так взяли шторы, ну как бы занавесили и все. И он повернулся опять же в другую сторону. Видите, вот здесь. Очень странно, очень странно. Ну да ладно, бывший он и есть бывший. Пусть расплачивается за то, что он творил да, как я считаю, его проблемы. Четверки, спасибо вам за то, что посмотрели этот расклад. А, у кого срезонировало, я попрошу оставить комментарии со своими историями. Было бы очень интересно почитать. И подписывайтесь на канал, будем развивать его оставляйте заявки да, на какие-то интересующие вас темы. А я на этом с вами прощаюсь. Еще раз спасибо вам. И до следующего расклада. Всем пока-пока.